Всем хай, с вами Туфи, и в этом видосике я покажу, как сделать превью на андрооде. На выходе у нас получится вот такой вот превью, а перед началом я попрошу подписаться на мой канал и поставить лайк. Не буду медлить, поехали. Ребят, на протяжении всего видеоролика я буду молчать, поэтому просто смотрите, как я это делаю, а еще это... этого текста. Привет, привет других текстов вы не увидите в программе если ее скачать для этого нужно скачивать сторонние plp файл файлы если вы хотите включить такой plp файл перейдите по ссылке в описании там я вас перейти на ролик все теперь молчу Далее заходим в перестач. Или опять же, все эти вот фоточки, шмоточки придется скачивать с интернета. Ну окей, молчу-молчу. Ну, ребята, вот мой туторчик закончился. Он длился где-то 3 минуты 30 секунд. Оставьте комментарий, пожалуйста, напишите, что вы думаете об этом, как мне развить свой контент. Ну, На этом все, с вами был Тофи, всем пока!